Прежде всего, потому что он, это есть энергетический потенциал, который, с которым работает всё сознание. И если бы наше физическое тело обладало бы немножко другими характеристиками, да, ну, например, оно бы жило тысячу лет или бы имело три ноги и восемь рук, то и сознание у нас было бы несколько иное. А наше сознание во многом, во многом зависит от того, что физическое тело у нас такое, какое оно есть. И в нем происдякают все физиологические процессы такие, какие они есть. И срок жизни у него тоже генетически предопределен. И поэтому наше сознание, зная все это, такое, как оно есть. Ведь насколько бы была иной наша жизнь, если бы, например, мы могли жить тысячу лет. Правда? И сознание было. Не надо было никуда уторопиться. Можно было лет триста поучиться, помедитировать, да, книжку читать, не спеша и вдумчиво. За девушкой ухаживать лет 15. Да, детей воспитывать вдумчиво и серьезно. То есть смотрите, какой проявляется сразу простор для деятельности. А у нас нет, этого, нет этой тысячи лет. Что такое 70-80 лет жизни человеческой? Да? Фактически это очень мало. И за это время надо столько всего успеть, столько всего сделать, столько всего выучить, столько всего понять, столько всего вспомнить, как это все успеть. Поэтому все процессы в нашем сознании, а значит и в нашем теле, должны быть быстрые. Поэтому у нас такое быстрое тело, поэтому у нас такой быстрый обмен веществ и так далее. Потому что нам нужен быстрый разум. И все, все эти процессы отражаются в физическом теле, конечно же, как сочетание энергии и информации. И мы пишем, что цифры, повторяю, очень условны, очень условно, да? они нам нужны только для того, чтобы показать пропорцию. И пропорция здесь такова, 6 к 1, 6 единиц энергии и одна единичка информации. Причем эта единичка информации есть нечто иное, как наша с вами генетическая разница, всего лишь в одной единичке. А смотрите, какой, какой, какой огромный смысл в этой единичке, мы все разные повторяющихся нет, даже близнецы хоть чем-то друг от друга отличаются. И это все вот в этой единичке, а шесть единиц энергии показывают тот энергетический ресурс, которым обладает наше тело. Мало того что это биологическая энергия, которая вырабатывает тело, а тело у нас вырабатывает несколько видов энергии, тепловую, и электрическую, и биохимическую, много у нас там всего. И все это в совокупности говорится о том, что у тела есть энергия. Некоторые люди, и я надеюсь впоследствии вы тоже, видят эту энергию своими глазами, называя ее аурой. Да? То есть это некая оболочка, которая располагается рядом с телом человека, имеет некие цветовые решения, цветовые комбинации или просто некое световое уплотнение, которое показывает объект живой. Потому что у неживых объектов ауры нет. Следующий. Следующее тонкое тело отличается от физического только тем, что у него сочетание энергии и информации немножечко иное, а именно пять единиц энергии и две единички информации. Что это за информация, она здесь нас интересует в большей степени. Во-первых, это та самая, которая есть на первом уровне. Единичка там уже есть, и еще одна единичка, которая показывает, как меняется ощущение человека каждую секунду времени. То есть здесь уже у нас включается компонента времени, а каждую секунду времени мы чувствуем себя как-то по-разному, правда? Но правда не всегда это замечает. А почему? Потому что вниманием своим отслеживать, как у нас стукнуло сердце в той последовательности тональности или не в той, как у нас сократилось там что-то в кишечнике, мы просто не можем, иначе мы будем вынуждены только этим и заниматься. Поэтому психика человека устроена таким образом, что на стандартные нормальные функции своего тела, своей физиологии он, как правило, внимания не обращает разве что только когда что-то болит, и мы с вами прекрасно знаем, что когда у нас что-то болит, нам не высоких материй. тогда все наше внимание направляется на тот источник, где возникает недомогание, где возникают неприятные ощущения. и это качество сознания это нам тоже очень сильно пригодится для его исследования, потому что оно подтверждает Второй не менее важный закон энергоинформационного мира, который звучит так, где внимание, там и энергия. И это тоже надо запомнить, потому что мы будем пользоваться с вами этим законом практически постоянно. тело, или первое тонкое после тол толстого физического называется эфирное, эфирное. Это... Это будет 5 к двум да? да, это эфирное тело. По сути это как раз и есть та самая аура, которую видите. энергетическая плотность вокруг тела физического как правило, она не превышает 10-15 сантиметров, если мы будем смотреть ее глазом или прощупывать тактильными ощущениями, в нормальном состоянии не превышает. Если у человека много энергии или он сильно возбужден, тогда возможно его эфирное тело имеет несколько иные очертания, о чем мы с вами будем говорить немножечко позже. 10-15 сантиметров вокруг физического. Но при этом при всем эфирное тело, исходя из своих характеристик, выполняет для сознания очень важную функцию. Оно аккумулирует в себе всю энергию, которую вырабатывает тело. И трансформирует ее определенным образом. Почему? Потому что есть у нас некие слои сознания, которые не могут напрямую питаться тем, что вырабатывает физическое тело. Как, например, машина не ездит на нефть, ее сначала нужно переработать, в бензин, в керосин, во что там обычно перерабатывает нефть. То есть нужен некий, некая прослойка, которая объединит в себе все виды энергии, трансформирует, смешает их и после уже направит этот поток на эту зону сознания, этот объем на эту зону сознания и так далее. Это происходит в эфирном теле. А кто же ему дает такое указание, что на что направить? Для этого у него есть вышестоящая инстанция, более высокое тело, которое по количеству энергии и информации сильнее его, потому что информации там еще на единицу больше. Четыре единицы энергии и три единицы информации с слоем выше. И слой этот называется тело астральное. Астральное тело это тело человеческих эмоций и желаний. Именно они заставляют эфирное тело направлять какое-то количество энергии на обучение, какое-то количество энергии на физическое здоровье, какое-то количество энергии на социальную жизнь, какое-то количество энергии, например, на личную жизнь, то есть на все сферы бытия человеческого. Этим занимается тело астральное. Соответственно, сами понимаете, что без начальства и чихнуть никто не смеет в, этом, в этой серьезной структуре. Если у человека на уровне физического тела вдруг начинает что-то болеть, оно никогда не болит само по себе. Это означает, что вышестоящая инстанция, а именно астральное тело, сказала своему подчиненному, начальнику цеха эфирному телу не давать энергию, например, этому органу. И орган начинает обестачиваться, он начинает мертветь. Почему же он может так сказать? Почему же он может нанести вред собственной своей физиологической фабрике? Только лишь структуры, информационные структуры, которые мы, знающий компьютер, называем вирусами. В астральном теле это страхи, элементарные страхи, которые суть есть те же вирусы. В астральном теле они образовывают изъяны, искажения астрального пространства, и астральное пространство дает неверные команды вниз. Соответственно, только страхи, только непроработанные человеческие эмоции являются причиной того, что он болеет. И уже практически все доктора говорят вслух и не скрывая, что основная доля болезней лежит в природе психосоматики. И очень мало какие есть не идущие как бы не от психосоматической причины. Астральное тело при этом при всем принимает такие решения тоже не самостоятельно, оно тоже подневольно, у него тоже есть большой начальник, уровнем выше. Уровень этот содержит три единицы энергии и четыре единицы информации, называется тело ментальное. И вот здесь происходит волшебное преобразование. Если на уровне физического, эфирного и астрального тела энергия у нас превалировала, видим, что превалировала, то начиная с ментального тела информации становится больше. И это говорит о том, что характеристики этого тела существенно отличаются от всех лежащих. Энергии там меньше, значит энергия всегда будет в дефиците. А то, что у нас в дефиците, то нам, как правило, более желанно. Да? Мы с вами знаем об этом. Согласны со мной? Если нам чего-то не хватает, нам хочется это больше, чем того, что у нас есть. Мороженым, например, может быть забит весь морозильник, да? когда мы его очень сильно котели, мы себе так, себе так затарились. Но когда мы смотрим на это мороженое, понимаем, что-то мяска хочется, которого нет. Да? Вот психика человека, как, собственно говоря, его тонкие тела они абсолютно одинаковы, ментальному телу будет хотеться энергии. Энергию взять он может только от уровня выше, потому что это тоже еще один закон, да, который мы знаем не только с точки зрения энергоинформационники, но и с точки зрения природы этого мира и истории, и политики вассал, моего вассала, не мой вассал. Знаем, помню, такое правило? Таким образом, ни одно тело не может управлять друг другом, минуя нижележащее, то есть через тело, только через своего непосредственного исполнителя, только через своего непосредственного исполнителя. Это да очень жесткая вертикаль власти. Таким образом ментальное тело может только через астрал заставить энергию пойти куда-то на его. Нужды. А для этого он должен научиться, ментал должен научиться этим астральным телом управлять, то есть мысли должны управлять эмоциями. Это называется обучение, это называется воспитание, культура поведения и образования. И это мы с вами изучали буквально с пеленок. То, чему нас учили в нашей системе, в нашей культуре, это развивать свое ментальное тело и через ментальное тело как-то научиться управлять своими эмоциями. Вот все бы ничего, прекрасная затея, слов спору нет. Вот такой метод, который выбрало ментальное тело, не самостоятельно, не помог ему достичь такого эффекта. Потому что у него тоже есть большой начальник. Видите, сколько начальников? Прямо как в жизни в котором распределение энергии информации еще более двигается в сторону информации. Две единицы энергии и пять единиц информации. Называется этот слой каузальное тело, у него такое сложное иностранное имя от слова кауза, причина. Таким образом каузальное тело это тело нашего опыта, законов, причина и следствий более информационно. И если в ментале просто информация о мире, в котором мы существуем, мире, в котором мы живем, то здесь заложены очень важные алгоритмы, сжатая вся информация, которая не растекается мыслью по древу, а четко начало, конец, причина, следствие, было, стало, т вс, без эмоций. Но именно оно говорит о том что должно быть в этом мире ментальному телу. Оно ему сообщает, какая картина мира должна существовать у носителя этой всей структуры для того, чтобы выжить в окружающем обществе. Какая картина мира, на какую карту должно опираться сознание, чтобы быть здоровым, чтобы быть успешным, чтобы быть недосягаемым для болезней и неудач. Да? Вроде бы какая благородная идея. Но мы это знаем, что опыт у нас не полный, и опыт мы получаем только лишь тот, который разрешен, а тот опыт, который не разрешен, нам приходится получать, минуя свой собственный страх быть наказанным этим самым обществом. И вот то, какой опыт мы позволяем себе получить в этой жизни, я пока все понятно объясняю, а тот, который не позволяет регулируется еще более высокой структурой, которая называется будхиальное тело. Будхиальное. Одна единица энергии, совсем дефицит в энергии, ну вообще крайне мало. Представляете, какая там драка идет за каждый драк. И 6 единиц информации. за Зато информации какой угодно. Поскольку энергии дефицит, понятно, что это самая главная задача будхиального тела, направить энергию на то, что ему нужно. А нужно ему только одно, сохранить в стабильности систему сознания своего индивида, чтобы он не хотел ничего другого, что изначально прописано в будхиальном теле. Потому что будхиальное тело, это система, это пласт, который курирует наше сознание, контролирует наше сознание через ценности и убеждения. И это очень серьезный момент. Фактически большой начальник. Да. Сохранить стабильность и в какую тело? Сознание, сознание человека. А сознание. сознание человека. Я, наверное, очень быстро говорю, я не буду. Только сознание, а подсознание. Сейчас мы до него дойдем. Сейчас мы до него дойдем. И поэтому там записаны основные принципы, как должен жить человек. А что это могут быть за принципы? Элементарно, что для него должно быть главное, а что для него должно быть не главное. Ради чего ему жить в будхиальном теле прописано. И вроде бы тоже...